Всем привет дорогие друзья, я решил сделать еще один обзор по MetaCloud, где мы маним токены mCloud, которые будут торговаться в августе. Цена на старте 6,5 центов. Кому интересно, если хотите начать манить токены вместе с нами, я снимал отдельный обзор, ссылка на него в описании. Рассказал где зарегистрироваться, откуда скачать программу, как ее привязать к вашему аккаунту. В общем, все есть вместе с ссылками. Вот она сама программа. Ничего сложного нет. Закончили майнить. Нажали стоп. Закрыли программу, выключили компьютер. Зашли на сайт. Я обычно снимаю монеты. То есть у меня день проходит, монеты перевожу на баланс сайта. Чтобы на следующий день у меня была нулевая статистика, и я мог отслеживать среднее количество токенов, которые я наманил за текущий день потом стартуем нажали готово. можно закрывать пабликей берем в этом разделе если вы хотите купить токены в рамках хайсила можно сделать это в этом разделе сейчас июнь до июля приобретаем по цене 3 цента за один токен в следующем месяце последнем распродаже по 4,5 цента будет продаваться в августе торги ссылка на обзор будет в описании на этом у меня все всем пока